Сегодня мы будем беседовать о рынке фактуринга. В настоящий момент мы работаем с крупными торговыми сетями. Мы будем разговаривать о преимуществах работы с торговыми сетями, как мы работаем, почему интересно поставщикам факторинг, какие могут быть отсрочки какие соглашения с торговыми сетями, уведомления. В основном будет построено в этом ключе беседы. Конечно, для фактора наиболее интересны те дебиторы, по которым они уже знают историю оплаты. То есть с торговыми сетями многие факторы работают, знают, как они платят, в основном платят вовремя у дебиторов налажена работа по подписанию уведомлений со многими факторами происходит верификация поставок подтверждение поставок процессы достаточно быстро происходят и фактору менее рискованно работать с таким дебитором чем допустим с небольшой компанией потому что неизвестно как данная компания будет платить будет ли она платить вовремя с торговыми сетями есть уже история работы определенная. Факторы оказывают услуги не торговым сетям, а оказывают услуги поставщикам, поставщикам торговых сетей. Это финансирование поставок, это администрирование дебиторской задолженности. На сегодняшний момент на рынке фактуринга уже порядка более 40 факторинговых компаний. Фактуринг компаний и банков. Кто предоставляют данные услуги. В настоящий момент многие факторы работают и с торговыми сетями, и с дистрибьюторами. Наш банк сотрудничает только с торговыми сетями, в основном только с торговыми сетями. Поставщик может использовать услуги нескольких факторинговых компаний, даже при работе с одним дебитором, но только в том случае, если у поставщика несколько контрактов с данным дебитором. То есть по одному контракту он может финансироваться у одного фактора, по другому у другого фактора. А также, если у поставщика много компаний, покупателей, дебиторов, то каждого дебитора он может передать разному факторам в зависимости от тех или иных условий работы фактора на рынке. Многие дебиторы, в том числе торговые сети, заинтересованы в бесперебойных поставках продукции. Соответственно, для них важно, чтобы поставщики были благонадежными, чтобы они вовремя поставляли продукцию. Не было... Иногда у, поставщиков, у дебиторов часто бывают промоакции, по которым необходимо быстро, в кратчайшие сроки, поставлять максимальное количество товаров. Соответственно, не все поставщики имеют возможность, финансовую возможность справиться с необходимыми заказами. Поэтому в данном случае поставщикам выгодно использовать фактуринг для того, чтобы своевременно получать финансирование и закупать товары для, для дальнейшей поставки в сеть. Соответственно, чем более финансово устойчив поставщик, тем более выгодное торговой сети сотрудничество с этим поставщиком, потому что он более благонадежен для сетей. И, соответственно, поставщик может многократно увеличить свои текущие обороты с сетью. Потому что он получает финансирование и сразу заказывает товар, и идут последующие поставки. У многих факторинговых компаний есть определенные условия по работе с поставщиками. Начиная от срока сотрудничества с той или иной торговой сетью, заканчивая историей, историей оплат торговой сети, торговой сети по, данным, по произведенным поставкам. Есть, есть условия по сотрудничеству. Многие факторы принимают компании только на основании подписанного договора поставки. Без, без истории работы, многие компании не смотрят на срок работы самой компании на рынке, это может быть абсолютно новая компания, кто-то предъявляет требования, компания должна существовать больше года, допустим, да? должна быть история работы, с дебитором должны быть должна быть в меньшей степени выражена сезонность поставки товара, то есть в основном сезонность практически во всех группах товара представлена конец третьего квартала, четвертый квартал. Многим факторам важно видеть, что работа идет в течение всего года, не только в сезон. То есть есть абсолютно различные условия на рынке, все зависит от стратегии того или иного фактора. Изначально для того, чтобы начать сотрудничество поставщика с факторинговой компании, допустим, опустим момент одобрения того или иного лимита, той или иной заявки, допустим, лимит компании одобрен, необходимо подписать трехсторонние уведомление с торговой сетью. Не все торговые сети подписывают уведомления, это раз. Не все торговые сети быстро подписывают уведомления, но это основное требование на всех факторов на рынке. Потому что если уведомление не подписано, то фактор несет определенный риск не получения данных денежных средств от дебитора. Соответственно, если уведомление подписано, то в дальнейшем фактор может спокойно уже начинать финансировать компанию и ждать платежей от дебитора. Есть факторинг компании, которые работают по конфиденциальному факторингу. Но это дополнительный риск. Фактор понимает, что в случае неоплаты денежных средств он, пойдет, он может обратиться к дебитору, но уведомление не было подписано. И здесь ситуация более рискованна для фактора именно с возвратом денежных средств от дебитора. Но есть факторы, которые по данной схеме факторинга работают на рынке. При выборе поставщиком фактуринга компании, поставщику необходимо обратить внимание на несколько нюансов. Соответственно, поставщику необходимо понимать, каких дебиторов он готов предоставить той или иной факторинговой компании. Если это торговые сети, то с торговыми сетями работают одни факторинговые компании, которые могут предложить лучшие условия сотрудничества: это быстрое рассмотрение, минимальные процентные ставки, максимальное финансирование. Если это дистрибьюторы небольшие компании соответственно это может быть уже другой фактор также зависит еще выбор фактора от отсрочки платежа то есть некоторые факторы предоставляют финансирование только при максимальной отсрочке платежа 90 дней или 120 дней многие факторы предоставляют период ожидания после окончания отсрочки платежа от 15 до 60 дней это тоже нужно понимать Потому что если ваш дебитор оплачивает не вовремя поставку, то лучше выбрать фактуринговую компанию, у которой период ожидания максимально большой. Соответственно, если вам необходимо финансирование, допустим, не 70%, не 80%, а иногда может быть и сто есть такие факторинговые компании, которые предоставляют и сто процентов финансирования тоже важный момент для поставщиков при выборе. Но в настоящий момент я вижу, что основное условие для выбора той или иной факторинговой компании у поставщиков это является быстрое рассмотрение и максимально лучшие условия по, по ставкам. Если факторинговая компания готова предоставить, удовлетворить данные два требования поставщика, тогда я думаю, что у данной факторной компании есть все возможности для того, чтобы быть наиболее конкурентоспособным на рынке.